Привет, я Эрик Шоков, и сегодня я буду в роли модератора Сабершока. Прошел месяц, и я возвращаюсь к этой роли. Что будет сегодня? Сколько людей мы забаним? Сколько людей мы помилуем? И сколько людей мы предупредим? Я расскажу вкратце, как это все работает. Прямо сейчас у вас сверху человек по имени Элхакинг. Хакинг. Он главный модератор на Собершоке. Привет, Сэм. Как работают вообще тикеты? Вы играете на сервере, если вам что-то не нравится Вы можете прописать тикет и откроется менюшка, где вы можете зарепортить сервер либо игрока Мы эти тикеты получаем онлайн в режиме Вот, прямо сейчас появился новый Модератор нажимает принять тикет Открывается инфа про эту жалобу Проверьте его, пожалуйста У него читы, он выходит с префа, сдалека от напуля и все Вот такое вот описание этого читера Нарушитель у нас... Игрок по имени у вас Чича Он поиграл у нас 31 час КД 0.59 Очень слабый КД Я предлагаю зайти Посмотреть что у него там творится Он тикеты ловил Очень много раз И каждый раз модераторы писали Что недостаточно доказ доказательств А иногда а Смотри он еще и запрещенные слова на твиче говорил нарушитель был наказан То есть он Обзывает Аскорбляет в чате. Спам Неадекватно поведение, упоминание родных, оскорбление. Он какой-то супер токсичный. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. ай, -яй -яй. ай, -яй -яй. ай -яй -яй. Чувак, это. Ой, какой же он токсичный. На этот раз 4. <laughs> не оскорбление. Да, и не оскорбление. Но мне кажется, мы сейчас забавимся оскорбление. Но как минимум за те сообщения он получит сейчас бан. Мут, точнее, точнее, мут. Основился. Просто остановился. Это что? Ладно Непонятные мувы. Смотри, режет кого-то Смотри Он очень странно играет Ладно Может у него мышка отказала Смотри, Чича На тебя поступило большое количество тикетов За оскорбление Поэтому ты получаешь еще один мут За оскорблением в чате А ты вообще молчи Ну да, чел Чел не взрослый Так, нарушитель был наказан Так, ДМ Читинг На Дэме я давно не получал тикетов У него в первом играет как десятые одни хэты 9 часов на 700 л КД 0.89 Смотри, давай возьмем тот факт, что у него КД 0.89 Если, если сейчас играет на КД 2 То это уже под вопросом Место, На первом месте, но КД у него 0.69 В минус, да Он очень плохо играет по статистике well, nice, trend, <laughs> Ну, постребей, добрый день Слушай, ну КД у него прям его АВГ Смотри, с ножом бегать надо имя. Чисто как ходит. Ну, ВХ точно, они тоже нет. Просто летают по карте. Может, под музычку зашел вообще, побегать. Не, ну тут э, обсуждать нечего, на самом деле. Парень чистый. Читов не найдено. И идем дальше. Небольшая рекламная пауза. Мы на проекте GG Drop. Это сайт по открытию кейсов. И у нас есть барабан, который вы все знаете. Нам сейчас падает э, 3 бесплатных кейса в случае депозита от 600 рублей. Ну, а если пользуясь секретно-код, вы можете прокрутить барабан еще раз. ШОК ГОУ. И куртим еще раз 35 процентов к депозиту на сайте вышло обновление которое называется зимний скинопад и первые три приза вы можете получить за депозит 150 рублей дальше идут за 1000 рублей ну а количество подарков не ограничено я получил вот такие вот призы ну и пополнении 300 рублей я смогу получить еще один подарок ну, а также на сайте вышли зимние кейсы к примеру давайте откроем один раз кока-колу нам падает огонь чинтика он у вас появляется в профиле вы можете его продать либо запросить с маркетом и он вам придет в трейде ссылочка на джедро есть в описании ну и на промо вот так ВХ Блин, честно я так не хочу это смотреть Ну окей I'm Shark 300 часов у нас наиграл Ой-ой-ой Ну, если он будет сейчас в ВХ То я удаляю канал Человек находится справа И слева Его действия убивает первого Спрей-трансфер на второго Была попытка Его добивают Дверь пикает Так, дверь очень близко Он не видит его Не, его не видел Ой-ой-ой, какой ужасный пик, какой же ужасный пик Ну, такое, я, наверное, пропущу все-таки Недостаточно доказательств Арена, нарушение правил, принять тикет Maybe I не точно 0.29 кд, Наруто, это очень плохо Окей, давай 0.29 фиксируем, смотрим, что будет сейчас Смотри, он двигается Ты видел это? Опа, опа ну это какая-то шутка Но он очень плох Подожди, он рофлит в чате он, см... он плачет как будто Я конечно все понимаю, но он же наводится Когда к нему подходит Ну да, прям э, точно да, но... да, да, да Мне... Либо я дурак, либо он дурак, либо он прикидывается дураком то есть, тут такой вариант. И когда мы зашли, он начал рофлить. Мы посмотрели твои аккаунты и посмотрели твою игру, посмотрели твои файлы. И, к сожалению, ты играешь сейчас с запрещенным программным обеспечением. Seriously? Ну, ты играешь сейчас с читом. Я не играю сейчас с читом. Ты получаешь банов всегда. Ну, ладно. Ну, у тебя есть вариант исправиться, если удалишь прямо сейчас чит. Как, как найти доказать, что я удалю. Ну, удалю сейчас. Ты удалишь его точно? Ну да, я удалю точно я... Ну, ты... а, а, почему именно, а почему именно этот щит? Я не знаю. А ты где его нашел? Я не помню, я где-то его в ютубе посмотрел Чувак, если что мы его сейчас на пол взяли И он сказал, я сейчас удалю его так я тебе говорю это работает ребят к сожалению человек покидает проекция бешок навсегда потому что играл с щитами он сам это признал то есть вы слышали его слова о том что он сейчас щит удалит читерство на с <соцентричный> <соцентричный> читами <соцентричный> ладно давайте посмотрим млс дай кд 167 а 2 у него 2 900 Да. Да, для 10 это нормально. Да, это обычно гейминг, а 2900 тейлого чела. А что еще ожидать от такого человека? NS новый аккаунт. Нет, нет в хам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наконец-то. 25 на 2. Ой-ой-ой. Он уже двигается как читер. И лагает. Ну, он... Чувак, почему он... Я был уверен, что он сейчас сделает какой-то жесткий шот. Так, ну... Очень много аккаунтов показал, а ни на одном бана нету. Оу, Он сейчас такой красивый дал. Что это? Это чит. Это чит, это чит, дружище, это чит. Да-да-да, ну смотри... Тут нупс ВХ получается. Нупс ВХ, да, это правильное определение. А, смотри, смотри. А, Все, я понял. Какой драк. Смотри, какой... Охота на форест. А, ну, блять, там даже с чепом, видишь, он попасть не может. У него есть возможность спорить оспорить баннутизм, а он получает бан на седан. Попался, молодой Все. Ну, uh, так, ретейк, же Опять Так, ретейк мэра. Опять мэра. Токсик, эн, может быть, На него uh, очень много, опять же, было тикетов. С... Кстати, за сегодня... Это... Это... Это... Это... За с... это, за вчера, это, за, это... Это... это, это... Чувак. Чего Это так, ты, когда ты видел такой-нибудь когда-то? Нет, а верх противостоять за 28 число, посмотри, сколько тигидов пришло. И всегда недостаточно доказательств вам писали. Смотри, ему выдавали бан за отказ от проверки, но сейчас он играет, значит, он проверку проходил. 1.88кд? Да. Один друг. Сибиточный опсы. Имейн. E точно. Аккуратно. Ты видел? Самое интересное, очень много Ну, мне кажется, он чист Мне, мне кажется, это каждый матратор смотрел Только я не понимаю, почему его так часто Репортят Ладно, дадим возможность Кому-то еще раз проверить его Но сейчас не было ничего убедительного Просто ничего Нарушение правил Оскорблений. Че дура! А, и, и, и, и, и, лоха, сыны Я захожу на серу, даю ему прямо сейчас мут. Объясни, пожалуйста, почему ты оскорбляешь каждого подряд. Sorry. Ну, сори, вас... это сори. Я, я те... Ты получишь бан <таппорщиты> именно в чате, мут, точнее. Ну, муд, да. ты, <таппорщиты> ты получишь мут. Но это не означает, что он пройдет, и ты снова будешь продолжать общаться. <таппорщиты> <таппорщиты> Слушай, лохакинг. Сейчас mm -hmm. мы снимаем это в 17.43 онлайн 6.300. Во сколько сбор будем давать? Я вот думаю, знаешь, что сделать? Запишем uh, где-то через часа 4-5, mm -hmm. посмотреть, что будет ночью. Потому что... Когда uh, поме... дети, дети, да, как-то разойдутся уже спать, посмотреть. Ну, да, мне интересно, мне интересно, какая будет картина uh, именно к ночи. Поэтому возвращаемся через 5 часов. Сейчас уже 2310, и посмотрим, что изменится. Я вставил ADIшник, тут выдал аккаунт типа банк сервера на лайнке получается. Да. да. Я его на проверку зову. Тогда включать, включайте демонстрацию рабочего стола. Так, ой, скин Changer уже. На рабочем столе у нас. У него еще кор DLL. Да, это из скинченджера. Я могу удалить и запустить ее, она от, появится. От, от, открой корзину. Аврора. Чит-чит. Аврора-проджиг. 28.01. То есть это буквально два дня назад ты удалил это. Ну, э -э я просто там спросил скинченджера. Я честно... Я, я, я, я вообще ненавижу читера. Вообще прям круто них. Я понимаю, просто я скачивал, потому что там нормальный скинчр, просто типа новенький. Он там багает. Ну, я без сейчас играю. Сейчас я могу включить, смотрите. Видите, КСго? Да. Смотри. Видите? А в наглую только что со скинченджером Понимаю. А мне просто интересно. Я видос попаду, да? а что это вставлять? Как ты просто включил скинчер? Можешь что-то сказать? Привет, Там, друзьям друзья. Ладно, ты получаешь бан всегда. В принципе, все можешь быть свободен. Давай. Ладно. А им плюс выходной. Он разписал каждый щит, который он использует. нарушитель у нас нет. Фейсита. asset 17 часов наиграно у нас. 74% в голову. 74% в голову. Неплохо. Это очень неплохо. По сути, мы сейчас должен в голову попасть. Смотри, у него хедшот 83%. И он лагает чуть-чуть. Да, вот, только хотел сказать очень странно. Один попал. Стал... Перевелся. Опять лагает. Очень сильно лагает. Вот Чувак, вот он, на самом деле... Стреляет, есть варик, да, да, да. Есть варик, позвать его. Если еще раз он повторит такое же. Опять гулу попал. Короче, я кидаю. Да да да а, пароль 123 откройте, полагаю, что это скин у вас. Скин а, так, Такой файлик мне хорошо известен. Mm. Так, ну все. Ну, в принципе, только скин За скин вы получаете 30 дневный бан. Балдеж. Ну а в ролик хотя тебе попаду. В ролик попадешь, да. там. Потом... У вас 30 дней будет. Почистите, mm. пожалуйста, компьютер и приходите к нам уже без всяких скинченджеров и прочих посторонних по так сказать запрещенных потому что следующий бан из вас mm -hmm. с скинченджером уже будет не месяца больше ну, Я скинченджер не знал что бандают, я им даже не пользовался но наказание с наказания я никак не отмазываю. он для мираж а им Первый тики да там на него А, нулевой аккаунт нулевой аккаунт полностью да надеюсь что-то интересное но любит стрелять просто считаешь, что, он запугивает противника. Сык, кто ну, играет? Слушай, мне кажется, он троллит. Он троллит, да? Ну мне кажется, ну зачем вот это делать вообще? Смотри, кстати, Пелос будет сейчас. Он слышит. Смотри, продолжает. Опять прыгнет, сейчас. Сейчас прыгнет, смотри. Сработает, работает фишка. Если он сейчас опять под пэл спадет, это кек. Он уже туда и пойдет. Слушай, а он же повторяет прошлый раунд. Смотри. Он в прошлом раунде тоже так... пострелял яму. И сейчас вроде, и сейчас вроде пол должен быть чуть позже. Смотри, реально, а, это что меня. это? Где сурка в этом на этом сервере? Что происходит? Смотри. Сейчас он должен подойти, он должен подойти, прыгнуть, увидеть его и прострелить. Он опять его там кидает. Если бы мы боты его мы не задел, брауд, пацаны! Почти у меня. Понял? что? третий раз. Да, да. Зачем ты там? Пэллос опять отыгрывает. Так, а что-то по сценарию не тот. По сценарию это должен быть Пэллос. Качело Смотри, идёт, идёт прыг... А так Смотри, идёт, идёт прыгает. Нет, но ему всё равно, он прыгает. <laughs> что будет в ситуации, когда чела нет полностью? Интересно, как отработать Сумбару. Он в шоке. Я не, я, он не знает. Как он не знает делать. исход таких раундов. Смотри. Он как бот. Смотри, он, он прыгает, но не видит, что он в сети, в сети стоит. Так, ну... Читов да, нет, вообще. читов нет. Сейчас <laughs> Не, ничего нет. Последний тикет. АВП. Читерство. Он левый полега. Что ты там сделал? Опа. Вот это, конечно, две всякие жалобы. Возможно и ВХ, наверное. Да? Ну, не дописал. А это да. Подожди. Две... В. Да. Да, ВХ. Да, Возможно ВХ. <laughs> Боже, что это за тикет? Ладно мы еще переводчиками подрабатывал да ладно давайте смотреть как скучно они играют чувак не говорят два человека на сервере просто стреляют с нулевым аккаунтом так скучно кошмар А, ребята вы что такие скучные девочки девочки привет это реально ты? да чё ты сейчас снимаешь? нет вы просто скучны, я боюсь, что вам очень скучно. А, Лидги, послушай меня, ты меня слышишь, Лидги? Да, да, да. Ты, к сожалению, получаешь бан на собершоке. Чего? Я так и знал, я так и знал. А, за что? На тебя прилетел секрет, мы проверили твой компьютер, мы заметили включенный щит прямо сейчас. А, Чего? Это бан. Ну, пошли в дискорд демку включу, посмотришь щиты. Я тебя могу Что, был Это был Спасибо бай, дружище Никакого читала у тебя нет Спасибо большое всем О. за игру на себе Удачи Спасибо. Ладно, лидги Иди Мы спать уходим, уходи. Мы посмотрели твой режим дня Завтра тебе рано вставать Ребят на этом заканчивается ролик. Вместе с Димой и Аллхакингом было на самом деле классно. Мы записывали с утра до ночи. Материал на часов 6, я думаю, Коля, извини, пожалуйста, за такой ролик длинный. Но материалов реально много и мне он понравился. У нас были читеры, токсики, непонятные люди. Игнорщики. Игнорщики. Да, много чего было. Всем большое спасибо. Если вы ждете новую серию проверки Сайбершока, модерации... Пожалуйста, поставьте лайк, и мы это запишем. Подпишись Всем на пока. канал и посмотри предыдущую серию.